Как бы это грустно ни звучало, но сегодня я решил сделать заключительное, либо же финальное видео насчет iPhone 5s, на своем канале привет всем яблочникам! вы смотрите apple finder и сразу к делу iphone 5s говно и вообще не покупайте подумали вы что я скажу именно такое но парни на самом деле нет я был крайне удивлен но люди до сих пор считают iphone 5s лучшим телефоном для покупки и использования в 2018 году вообще как и многие другие бородатые полненькие блогеры я придерживаюсь верной философии покупать нужно именно тот iphone на который у вас хватает если же у вас нет возможности приобрести новый звонилку, то оставаться нужно на том, что есть сейчас. iPhone 5s на сегодняшний день является супер бюджетным айфоном с простеньким, на первый взгляд, железом, которое рассчитано, как я считал изначально, сегодняшними реалиями, разве что только для социальных сетей и пару селфи. Однако это далеко не так. Прямо сейчас я запускаю урезанный аналог тестового PD на iPhone 5s с iOS 12 на борту. Графика здесь улетная, сами видите, действий и прорисовок до кучи. Одним словом, в игре задействован огромное количество ресурсов и 5s по идее должен не то чтобы чересчур зависать, но и вообще не суметь запустить этот тестовый урезанный Payday, что мы видим на самом деле. Все идет абсолютно идеально, да, иногда с подвисаниями и потерями частоты кадров в секунду, но покажите мне хотя бы один Android смартфон 5 или шестилетней давности, который может вытворять подобное. Это знаешь, для скептиков, которые считают, что владельцам iPhone 5s нужно отказаться от своих устройств в 2019 году, в пользу iPhone или iPhone 7. <звучит> угу, угу, да, да, конечно. Угу. Давай так, если ты являешься владельцем iPhone 5s или хотя бы раз в жизни былом, то ты ставишь лайк этому видео. Если нет, то, как говорится, на нет и сюда нет. Как насчет того, чтобы рассмотреть это устройство как основное в 2019 году? Про батарею говорить лишний раз вообще не стоит, особенно на iOS 12. Как ни крути, но двумя способами продлить время работы iPhone 5s являются замена аккумулятора в сервисном центре, либо тасканием с собой пауэрбанка. В конце этого видео я скажу, мол, пользуйтесь этим телефончиком дальше, если он у вас на руках вплоть до 2019. Однако не только я пропагандирую эту идею, но и Apple на своей презентации WWDC предоставил своему самому совершенному ПО iOS 12 поддержку iPhone 5s, дали своим пользователям понять, что даже в 2018 и 2019 годах это устройство еще способно показывать высший пилотаж. Да, у вас не будет поддержки дополненной реальности, да, у вас не будет стройного приложения рулетка, но парни, вы серьезно? Последняя вещь нужна разве что архитекторам и то, если это исторические профессионалы, они купят себе самый топ Покупай iPhone XS Max за 127 рублей. Тысяч. Прошу прощения. Сейчас купить iPhone 5s в рознице можно, но не просто. Такие крупные сетки, вроде Евросеть или МВидео, 5s уже давным-давно не продают, если и покупать, то в малоизвестных магазинах электроники или, как вариант, найти БУ-устройство за 5-6 тысяч рублей, например. Давай закрепим с тобой всю полученную информацию из этого видео еще раз. iPhone 5s годное для использования устройства в 2019 году. iOS 12 разгоняет эту мобилку до скорости светового звукового истребителя. Абсолютно все приложения запускаются быстро, никаких подтёргиваний и зави...саний. Нет, и поэтому все работает вполне себе. Да, безусловно, телефона не будет хватать на целый день активного использования, нужно будет постоянно искать различные источники питания. Да, этот смартфон тяжело купить в рознице, практически нереально, но, еще раз, насчет покупки в 2019 году, это знаешь как палка на двух концах. Если ты, мой милый друг, хочешь себе именно супер телефон и денег хватает у тебя только на iPhone 5s и, например, только на сектор БУ, обязательно никого не слушай. И бери во внимание, что все советы насчет iPhone SE, якобы это самый бюджетный iPhone, самый крутой, который можно купить. Да, конечно, может быть телефон и крутой, но не самый бюджетный. Стоимость абсолютно нового аппарата стартует от 17-18 тысяч рублей в минимальной комплектации. Поэтому, если ты хочешь себе iPhone, но денег у тебя хватает только на iPhone 5s, бери это устройство и никого не слушай. Серьезно, это огонь мобилка, которая прослужит вам еще верой и правдой долгие годы. Годы. Обязательно подписывайся на наш канал и оставайся с лучшим контентом об iPhone, фишках iOS и Apple в целом. До скорых встреч, пока!